Лечение различных заболеваний центральной и периферической нервной системы, полная неврологическая диагностика, физиотерапия, ведется специализированный прием пациентов с болезнью Паркинсона и эпилепсии. Медицинский центр «Здоровое поколение», город Махачкала, улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы, телефон 78 780578.